Не моя и не твоя вина. В том, что наши чувства не совпали. Я тогда совсем лишилась сна от любви и въевшейся печали. А Луна, смотревшая в глаза безучастно и невозмутимо, не решилась все-таки сказать что тобой я вовсе не любима. И надежда птицы у груди пела долго, но потом затихла. А сейчас прошу, не приходи. Все, что было, разметали вихри и вращаясь из жизни жернова превратили в прах, Былые муки. Я, увы, поверила словам, что тебе нашептывала скука.